Ребята, всем привет, это канал Mother Russia и Вероника. И сегодня я хочу осветить такую тему, как самый главный бич Америки и, на мой взгляд, это наркомания. Поехали. Свечу на, на пару комментариев. Первый комментарий. По поводу увлажнителя Увлажнитель работает нормально Стоил 60 долларов Но могу честно сказать Что Шарп в России работал лучше И вот мы его нашли бы На ИБИ За 150 долларов Так что мы еще возьмем Шарп Но в принципе за 60 долларов Из Волмарта достаточно бюджетный Увлажнитель воздуха Второй вопрос Сразу хочу осветить Ребят, если вы хотите, те, кто хочет компенсироваться по поводу своей, показать свою значимость мне, мне неинтересно, я не хочу слышать ваше мнение по поводу Пиндоси, также как по поводу гейропы, как иногда это называется. Вот эти комментарии не тратьте даже время, вот оставьте их себе, оставьте вот это мнение при себе. Я рассказываю и веду свои блоги для людей, которым интересен переезд в Минсильва... Пенсильванию, в Америку. И интересно, как здесь устроена жизнь. Не такие гораздо больше. Я вас хочу всех поблагодарить за слова поддержки. Это очень важно. Ребята, поверьте, любому блогеру очень важны ваши комментарии. И, кстати, и конструктивная критика тоже очень важна. Я вот все время прислушиваюсь а, к тому, что люди пишут, и какие-то ошибки пытаюсь исправлять. Ну а мы говорим по поводу наркомании в Америке. В Америке я столкнулась с тем, что большое количество наркоманов. Да, не во всех сферах, но конкретно в моей сфере, в ресторанном бизнесе, это громадное количество людей. И вы даже себе представить не можете, какое количество людей употребляет здесь наркотики. Какие здесь бывают наркотики? Мет, метамфетамины, крэк, героин, кокаин и... И так далее их здесь очень много они разные и какие-то подороже какие-то подешевле но они более чистые сразу вам могу сказать что эти наркотики более чистые я начну про свою историю я когда-то сюда переехала и у нас пока мы искали жилье у нас закончилась аренда гостиницы и мой муж нашел какую-то гостиницу вот здесь недалеко от нас в городе Бристол и когда мы туда приехали на парковку с детьми on мы увидели я увидела первый раз наркоман американского этот наркоман был совершенно опустившийся на этого человека было страшно смотреть в общем это на меня произвело такое страшное впечатление мне хотелось ну грубо говоря у меня была такая истерика что я сказала мужу что все собираем вещи и едем в россию он говорит ну да хорошо мы прожили в америке 4 дня перед тем как я столкнулась с тем как выглядят здесь опустившиеся наркоманы дальше а, мое знакомство с ними было намного глубже, и я потеряла очень много людей, с которыми я общалась и, и дружила а, на своей работе именно из-за зависимости. Первый случай, который со мной произошел, это когда я уже устроилась в Олив Гарден, ресторан, в котором я работаю сейчас. И первая девочка, с которой я подружилась, ее звали Дэниел. Немка, немецкая фамилия, Хоффман. Девочка умная, красивая, с прекрасной улыбкой, с прекрасным отношением к людям. Мы как-то с ней так очень быстро сошлись. Она была первая, первым человеком, с которым я начала довольно близко общаться. Я помню, что у нее на тот момент не было машины, а у нас с мужем тоже была одна машина. И когда он за мной приезжал, забирал меня с работы, мы ее довозили, и у нее были очень четкие мысли, она Говорила, да, вот мне сейчас 27, еще пару лет я хочу завести детей. Девочка из хорошей, благополучной семьи. У нее сестра работает менеджером в какой-то компании, они краски производят. Мама у нее медсестра, но не медсестра, не начинающая, а медсестра уже с годовым бонусом 35 тысяч долларов. А это достаточно большой бонус, значит, долларов 50-60 это мама получает в час. Однозначно. То есть это нормальный Люди не из трейлер-парка, чтобы вы понимали. А, э, это нормальная семья. В общем, закончилось это все тем, что сестра, девочку, устроила к себе на работу и сразу менеджером, и сразу зарплата 25 тысяч плюс. Ой, я вам палец показываю, да? У меня держатель для телефона накрылся. И я вот, кстати, телефон лежу в руках. А держать Samsung в руках очень тяжело. Вот, и устроила ее на работу, она перешла из Оливгардена. Мы, э, э, мы все, в принципе, за нее очень радовались. И, ну, в общем, она была такая хорошая, позитивная девчонка. Ну и что случилось? Я уехала в очередной раз на лето в Россию, приезжаю, через три дня сообщения. Дэниел умерла. Дэниел умерла, у Дэниел был героиновый передоз. Я с ней очень близко общалась, и я не смогла пойти на похороны, честно, не смогла, не захотела. Мы скинулись там все в нашем заведении, хотя это, конечно, крошка в небе, потому что похороны в Америке очень дорогие. И почему в Америке так принята кремация? Потому что кремировать людей гораздо легче. Ой, гораздо легче, гораздо дешевле. Ну, в общем, не получилось. Не пошла я на ее похороны. До этого могу вам сказать, что когда я отработала где-то месяц, и вот как раз мы очень общались с Дэниом, начали общаться. К нам устроилась девочка тоже, ее звали Виктория. Красивая, молодая девчонка обаятельная. Она умерла через три дня, проработав в нашем заведении. Она получила наличные деньги. Почему для этих ребят, ребят зависимых, лучше не идти в сферу общепита и лучше не получать кэш ежедневно? Потому что это большое искушение пойти и потратить его на наркотики. Ну вот, вот она три дня отработала, заработала 150 долларов, на следующее утро ее нашли мертвой. И тогда мы с Дэниел обсуждали, причем она так говорит, ой, да это же сплошь и рядом, здесь она сама жила в Рехаб, это Рехаб, это реабилитационный центр для наркоманов, она говорит, у нас такое, в принципе, происходит каждые 2-3 месяца, что кто-то умирает. Вот так-то. Ребята, а после этого пошла, ну вот за 4 года моей работы в этом заведении. У нас, наверное, погибло так 5 человек. Сколько я видела постов от своих друзей в Фейсбуке, что люди умирают от передоза. Вы себе представить не можете. Ну, наверное, через день какой-то пост есть, что у кого-то передоз, и человек погиб. Да. Наркотики здесь совершенно другие. Наркотики здесь более чистые. И иногда вы даже визуально не, не скажете по человеку, что он колется. Вы видели наших наркоманов? Это, в принципе, через месяц абсолютно опустившиеся люди. А здесь нет. Я вам могу честно сказать, что я бы никогда по половине своих сотрудников не сказала, что эти люди либо бывшие зависимые наркоманы либо вот сейчас конкретно сидят на наркотиках я знаю в принципе вот те кто живет в америке и кто с этим очень часто сталкивался с зависимыми людьми мы знаем на каких наркотиках кто сидит мы знаем кто сидит на метамфетамине почему потому что у них гниет кожа на лице ну не то что гниет нет это я грубо сказала у них появляются такие прищики ну, в общем лицо выглядит плохо я знаю, кто сидит на героине и как люди выглядят после принятия дозы люди здесь после принятия дозы засыпают на моем одном из предыдущих мест работы тоже была девочка, героиновая наркоманка она кололась в туалете выходила и один раз она уснула, принимая у людей заказ это правда, ребята человек просто уснул они не буянят, не кричат, ничего они просто засыпают мы знаем, кто, кому нужно уже пойти покурить траву. И как у человека ломает, и как ему нужно снять напряжение. И как он выглядит после того, как он ее покурил. В общем, в принципе, мы визуально видим и можем отличить, кто на чем сидит. Мы, я имею в виду, люди, которые с такими людьми работали и сталкивались. Я вам хочу честно сказать. Вот сейчас... Парень один, а, не парень, а мужчина, в нашем штате Пенсильвания, в городе Филадельфия, отсудил у компании Джонсона Джонсон 8 миллиардов долларов. 8 миллиардов долларов он принимал а, таблетки против шизофрении, которые привели его к тому, что у него выросла грудь, и, по-моему, что-то у него было с простатой, в общем, к чему я? Это такая предыстория к тому, что мне стала эта тема очень интересна, я стала у своих товарищей интересоваться, ребята, как вы вообще на это подсели? Как случилось так, что вы стали употреблять наркотики? Потому что половина из вас, из обеспеченных нормальных семей в Америке, половина из вас жили достаточно хорошо и это не брошенные дети не брошенные на обочину или бесхозные это дети за которыми следили эти дети которых обучали дети которые учились в нормальных школах это дети о которых заботились и все равно они не смогли избежать а, такой участи. господи куда же мне тут ехать что ты молчишь тварь пока вот. Это, и все равно эти дети э -э, не смогли этого избежать. И я стала интересоваться, после чего происходят э -э, вот эти зависимости, как они возникают. Но если это не улица, как у нас, то что это? Опс. Опс. Да, только никто не, при, не мог предугадать, что здесь ремонт дороги идет. Ладно, давайте попробуем посмотрим что там и оказалось что 90 процентов из того что мне сказали это люди которые сидели на обезболивающих препаратах это люди у которых что-то произошло в жизни у которых что-то произошло в жизни и которым пришлось принимать обезболивающие средства. Ну, какое-то что-то серьезное. Допустим, одну девочку сбила машина. А другую. А, причем машина сбила серьезно там. Переломы ноги. А, другой, как у меня, кстати, был атит. Но серьезный атит, не тот атит, который такой поверхностный, а внутренний, когда у тебя просто головные боли. Я помню, мне это случилось в период поступления в университет. И получилось так, что я. Но, ребята, у меня были такие боли, я писала на листе бумаги, что я больше не могу, я хочу умереть. Но мои добрые родители еще, но ну, я тогда еще была очень не самостоятельным ребенком, и мои, в принципе, добрые родители не давали мне антибиотики. И вот эта вот болезнь, которая отит, которая лечится только, ушная инфекция, только антибиотиками, Доставила, я, наверное, месяца полтора болела. И боли были адские. Потом я просто пошла в межвузовскую поликлинику в городе Краснодар. Мне промыли антибиотиком уши. Мне дали антибиотики внутрь. И на следующий день я проснулась нормальным живым человеком. Так вот, когда вот такие вот сильные травмы случаются или еще что-то, люди начинают употреблять... Седативные средства, правильно я сказала? Седативные или не седативные? Наверное, правильно. И вот так вот подсаживается. Дальше уже с них слезть они не могут. И мне вот очень интересно, будут ли в Америке суды по поводу по этому поводу. Потому что корпорации на этом... Вы знаете, сколько в Америке стоит лекарства? И ингаляция для моих детей без страховки стоит 400 долларов. 400, посчитайте, сколько это денег, я вот эти все бич Америки, это в общем-то корпорации, я вам могу честно сказать, особенно вот те, которые лоббируют свои фармацевты, страшное дело, я думаю, что когда-то должно произойти так, как бы тебя взять, когда-то должно произойти так, что э, их будут судить за это, потому что сколько они поломали жизней и сколько они загубили американцев это бешеное количество блин, как же, а, камера у меня там это бешеное количество это бешеное количество человек которых они загубили извините, ребята hello Yeah, that's absolutely fine. I know uh you have my card, yep. Uh, Capital One, yep. I guess so, yeah. <laughs> Two weeks. Uh-huh. Sounds good. Okay. Okay, thank you very much for calling me. Thank you, I appreciate it. Uh-huh. Have a nice day. Bye bye. Not a quote. По поводу, по поводу этих корпораций. Я надеюсь, что когда-нибудь эти суды пройдут, потому что загубленные жизни американцев, наверное, чего-то стоят. И очень сильно советую всем беречь своих детей, потому что наркотики очень распространены в американской сфере. Даже если вы не дойдете до героина, который колется, то трава – это вообще… Ребят, я никогда не могла подумать, что женщины, там, ну не знаю, 50 лет или 60 лет, не могут прожить без травы. Я, у меня есть одна сослуживица на работе, я вообще считала, что она настолько адекватна, она настолько… Но ну, она умная девка. Она умная, красивая девка, итальянка с европейской ментальностью. И вот у меня как-то с ней был разговор, и она говорит, ну, у нас с мужем конфликт, потому что я не могу остановиться, чтобы не курить траву. Мне надо это делать 2-3 раза в день. Потом в Америке вообще беда. Они сажают людей на лекарства. Я... Вот когда вы смотрите, какие-то есть неадекватные реакции у людей. Но, как правило, это люди, которые что-то не приняли. Я понимаю, что в некоторых случаях это просто необходимо для того, чтобы человек мог существовать. Но они настолько сильно подсаживают на всякие лекарства, особенно по всем ментальным болезням. Как из депрессии, как и с, нарко... с СДВГ. Очень много, очень много. Вы не представляете, какое количество людей здесь принимают всякие препараты от всего, чего угодно. Особенно по поводу психического здоровья. Но вот это то, что я хотела сказать. Я знаю, что блок получился немного сумбурный, потому что я веду машину, а телефон держу в руках, а он, в принципе, достаточно тяжелый. Я пошла делать права, ребята. Берегите своих детей. Всем хочу сказать, кто переезжает, кто только переехал, кто растит здесь детей, берегите своих детей. Это страшное дело. Я говорю, я надеюсь, когда-нибудь ситуация в Америке в этом плане изменится, и все будет по-другому. Ну так подписывайтесь на мой канал, если вам было интересно. Пишите, что вы по этому поводу думаете. Всем пока.